Защитники Дхармы, вырвите мое сердце! Великое могущество всегда вырастает из великой веры и глубинной мудрости. Именно о тех, кто лопотил в себе веру и мудрость, помнят веках. веках. Они слагают гимны и легенды, их почитают, они них равняются и им поклоняются. Аюше Хан родился в Джунгарии в пору ее расцвета и могущества. Его дедом по матери был джунгарский правитель Ирне Баатир а по отцу – легендарный торгутский владыка Шукирдэчин. В 1654 году, приглашая за к калмыкам, Шукирдэчин забрал своего внука Аюше с собой на Волгу. Бесспорно то, что юный Аюше встречался за заябандитой Джунгарии до отъезда в калмыцкие степи. Мы также можем с уверенностью говорить, что встречались они и в 1655 году в 1656-х годах во время второго приезда Великого Айратского ламы кочевавшему в российских пределах калмыкам. Именно Зая-пандита и Шокюрдэчин зародили глубокую веру в Будду маленьком мальчике. В 1737 году, уже после смерти Уиша выдающийся калмыцкий историк, ученый-лама, последователь Зая-пандиты М.Ч. Нгаван Шарап написал свою прославленную работу «Сказание о Дирбен Айратах». Он написал ее тогда, когда воспоминания о Великом Калмыцком хане еще были свежи в памяти его современников. Описывая деяния великих правителей Айратов, Гаван Шараб вспоминает и Оишехана. Калмыцкий летописец описывает то, как Аишехан, во время своего ежедневного поклонения грозным защитником калмыцкого народа в Ханском Сюме, став на колени перед статуей гневного и могучего Яматаки молился. Если человек, такой же влиятельный, как и я, задумывает причинить вред учению Будды, «Защитники Дхармы, вырвите мое сердце!» Могучий и бесстрашный, справедливый и снисходительный хан, стоя на коленях, молил о том, чтобы человек, такой же влиятельный, как и он сам, не смог навредить учению Будды. Он просил, чтобы грозная Яматака наделила его силой пресечь тех, кто осмелился посягнуть на веру. Он выступал гарантом того, что дело Цаганно Хана и Дунхор Хутукты, Инзан Хутукты и Айратского Заяпандиты будет продолжена беспрепятственно. И что, если кто-то посмеет причинить вред учению Будды, пусть защитники дхарвы вырвут его, Айшихана хана сердце, если вдруг он допустит подобное. Искренне верим, что нынешние калмыки, так же, как и их великие предки, стоят каленопреклонными только перед своими бурханами и грозным защитниками Дхармы, больше ни перед теми другими, и чтобы молили о процветании и благе своей Родины. И не только молили богов, но и как Айшихан.